Привет любознательным! Сегодня узнаем, как похитить данные при помощи вентилятора и познакомиться с суровым уральским 3D принтером. Подробности далее. Исследователи из университета имени Бен Гуриона в Израиле продемонстрировали способ похищения данных с помощью системы охлаждения. Методу дали название «Фансмиттер». Исследователи установили на персональный компьютер специальное приложение, которое изменяло скорость вращения системы охлаждения в зависимости от передаваемых данных. Информация об изменении в работе вентилятора передавалась на смартфон ученых. Фансмитер имеет невысокую скорость передачи данных и небольшую зону покрытия, однако для использования этого метода не требуется выход в интернет, что позволяет похищать данные с любых изолированных устройств, в которых встроен вентилятор. Данный метод не подходит для считывания больших объемов информации, но с его помощью можно похитить, к примеру, базу паролей. Распоряжением правительства Российской Федерации утвержден новый состав Совета одного из основных учреждений в организации отечественной науки – Российского фонда фундаментальных исследований. Согласно документу, членом Совета стал директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, руководитель стратегической академической единицы трансляционной 7 7П медицина» профессор Андрей Павлович Киясов, единственный представитель научного сообщества Приволжского федерального округа в Совете. Ученые регионального инжинирингового центра Уральского федерального университета представили отечественный 3D-принтер, на котором можно будет печатать широкий спектр изделий от ювелирных до сверхпрочных промышленных деталей из титана. Он работает с металлическими порошками из меди, алюминия, железа и титана. По данным разработчиков, скорость плавления на данном 3D-принтере до 2 метров в секунду. Максимальная температура плавления более 3000 градусов. На данный момент ученые разрабатывают линейку из 14 отечественных аддитивных машин. Серийное производство. Сводство разработка будет запущено летом 2017 года. Это были самые важные новости науки на сегодня. Пока-пока.